Всем доброго утра! Я думаю, у всех сегодня будет замечательное настроение. Я постаралась, конечно, сделать вам немножечко такой утренний концерт, который стимулирует хорошему настроению. Ребята, мы сегодня с вами собрались на утреннюю линейку, утреннюю линейку призм. Каждый день в 11 часов Евгения Алпатова будет давать только самую достоверную информацию о самой замечательной криптовалюте призм, о самой передовой технологии, которые на сегодняшний момент существуют в нашем мире. Значит, Что мы с вами, ребята, делаем? Мы на линейках будем проговаривать и обсуждать те вопросы, которые вас больше всего волнуют. Те вопросы, которые непонятны и которые нужно обязательно разобрать на этой линейке. Время отведено на такие линейки у нас 15-20 минут, не больше, чтобы мы рассматривали, чтобы у нас не было каши в голове, чтобы мы рассматривали конкретные вопросы вопросы глобально, и чтобы у нас был настрой сформирован с утра на целый рабочий день. Мне очень хочется сейчас вам сказать то, что вообще мы с вами сегодня делаем. Я не знаю, есть у нас сегодня новички или нет, но чтобы было понимание всего того, что мы, куда мы приглашаем и что мы с вами сегодня развиваем. На сегодняшний момент вы знаете, что трендом да, является криптовалюта. Очень много людей сегодня ищут возможности, начинают понимать, что такое криптовалюта, но очень трудно э, определиться. И вот на сегодняшний момент э, ярким пятном на фоне всего того, что сегодня существует, выделяется криптовалюта призм. Криптовалюта призм э, имеет совершенно новые технологии, э, она дает возможность нам с вами печатать собственные, деньги на своих кошельках, нам, ну, необходимо для этого, нам, нам нет необходимости для этого покупать дорогостоящее оборудование, нам не нужно тратить электроэнергию, нам достаточно иметь свой телефон либо компьютер. Но вся фишка в том, что мы, друзья мои, формируем не просто и приглашаем в криптовалюту приз, мы формируем сообщество людей, влюбленных в то, что мы с вами делаем. Например, давайте разберем вот этот вот момент, очень, как бы мне хотелось поподробнее. Значит, что мы с вами делаем? Мы объединяемся. Вот, например, когда появился биткоин у нас, когда появился биткоин, не было людей, которые, не было компании. это не компания, появился кошелек, появилась новая технология блокчейна, и для того, чтобы эта технология пошла в мир, нашлись люди, которые изучили эту тему, потом приняли ее для себя и взяли на себя ответственность и пошли в мир и начали рассказывать о том, что слушайте, ребята, есть такая технология блокчейн, в которой невозможно подделать какие-то данные. И также можно создать на этой технологии новые денежные единицы, можно создать новую платежную систему. И эта платежная система может использоваться многими людьми по всему миру. Давайте подумаем, как мы можем сделать это, да, давайте создадим биткоин, и это будет платежным средством. И тогда мир подумал и сказал, слушайте, какая замечательная идея, и очень медленно по одному человеку начали приходить люди, энтузиасты в биткоин, для того, чтобы биткоин стал на сегодняшний момент, спустя девять почти десять лет, стал тем, с чем он стал. В нашей криптовалюте учтены все удачи и неудачи, все возможные пути всех существующих криптовалют. Собрано все самое лучшее, все то, что было бы как бы мешало развитию или продвижению, это убрана из криптовалюты призм все самые современные наработки созданы именно и внедрены в саму криптовалюту призм и мы сегодня люди которые развиваем эту криптовалюту мы все с вами кровно заинтересованы в том чтобы делиться информацией, если в биткоины это были просто энтузиасты, да? просто люди, но мы с вами сегодня, те люди, которые сегодня э, масштабируют, э, популяризируют криптовалюту призм, мы сегодня все с вами, финансово заинтересованы в том, чтобы рассказывать об этой криптовалюте. Почему? Потому что у нас есть уникальная система парамайнинга, технология парамайнинга. Что это такое? У нас на нашем кошельке постоянно, ежедневно генерируются новые монеты. Эти новые монеты Скорость генерации этих новых монет зависит всего от двух факторов. Первый фактор – это то количество монет, которые вы взяли к себе на хранение. И второй фактор – это то количество монет, которые находятся на кошельках ваших последователей. Ваши последователи – это те люди, с которыми вы просто от души, всем сердцем делитесь информацией о возможности печатать собственные деньги. Это уникальная возможность, которая сегодня предоставляется людям, стать эмитентом собственной криптовалюты. Для того, чтобы стать эмитентом собственной криптовалюты, вам не нужно покупать какие-то дорогостоящие майнинговые фермы, вам не нужно затрачивать большое колоссальное количество электроэнергии. Вы просто берете и используете инструмент, который называется криптовалюта. Призм, а, значит, и вот и те люди, которые сегодня уже пришли, поняли, что такое криптовалюта призм, они уже сегодня формируют сообщество, комьюнити, люди, которые сегодня готовы обменивать свои товары и услуги на криптовалюту призм. Криптовалюта призм сделана и создана как платежное средство. Это деньги. Это деньги, которые сегодня становятся все более и более популярными. Очень легко, комфортно пользоваться этими новыми монетами. <coughs> Почему? Потому что очень быстро происходят транзакции. О монета имеет э стабильный курс если мы, она легко конвертируется, если у нас, э, э, в дальнейшем у нас будет с вами развитие, у нас будет поднятие стоимости монеты, но для нас очень выгодно, чтобы это происходило как можно более плавно, чтобы у нас не было большой волатильности, чтобы наша монета за сутки не колебалась в показателях, да, сегодня она стоит 1 доллар, да, а к вечеру 20-25 и опять там непонятно как, да, для того, чтобы человек знал, что он взял свою карточку, пришел в какой-то магазин, да, и совершил покупку на криптовалюту призм, или обменял монеты криптовалюты призм на булку хлеба, и он понимал, сколько он отдаст, в каком отношении он отдаст монеты призм, и он должен понимать, что он не проиграет, и он не будет волноваться, до да, сколько он потратил денег. Вот. Значит, что такое комьюнити? Так, то еще раз проговариваем, да, то есть мы формируем комьюнити, сообщество людей, которые готовы принять криптовалюту призм как свое платежное средство, например, чтобы было более понятно, у нас наша страна большая, мощная, у нас есть большие города, у нас есть села, да, и в каждом селе, вы знаете, это наша проблема, так это и есть, всегда недостаток каких-то денежных средств. И вот, например, каждый знает в этом селе, что если обратиться к Степанычу, то за, за денежную единицу, которая принята в этой деревне, допустим, за бутылку самогона, вы можете сделать что? Вы можете отремонтировать колодец, вы можете там, значит, пасти там коз, он выпасит вам коз, да? допустим, он может поколоть вам дрова, сколько... Вы договоритесь, да, сколько единиц платежного средства он получит, столько дров, собственно говоря, будет в вашей дровнице. Так договариваются люди испокон веков. То есть должно быть сообщество сформировано людей, которые принимают к использованию криптовалюту призм, чем мы с вами сегодня и занимаемся. Помимо этого... Криптовалюта призм, она дает нам постоянный прирост, прирост монет, и эти монеты имеют свою стоимость, это каждый день у нас на кошельке рождаются новые монеты, и этими монетами, вот они рождаются, и мы их можем потратить, вот они рождаются, мы их опять можем потратить. Это как раз формирование новой системы. Мы ведь с вами привыкли жить от зарплаты до зарплаты. Согласитесь, что это я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот можете вы сказать, сколько денег вы тратите в месяц? И почему именно столько? Вот, например, я знаю, что я могу рассчитывать в месяц, если на супругу, ну, на пенсию своего супруга, значит, то есть эта пенсия ограничена какое-то определенное количество денег. То есть я не могу себе позволить за эти рамки, и большинство людей, живущих на Земле, они не могут позволить выйти за эти рамки. То есть мы должны понимать прекрасно, так? у кого-то эти рамки более узкие, там, допустим 10 тысяч рублей или 5 тысяч рублей, у кого-то они более широкие, допустим 100, 150, а может быть у кого-то и миллионы, но они ограничены. И человек получает именно столько по банковской системе, столько, сколько он получает. Что дает возможность, какую возможность дает криптовалюта Призм? Она позволяет вам самому стать эмитентом, тем человеком, который сам регулирует поток денег. Вы можете сами прийти, взять на хранение какое-то определенное количество монет и вы начинаете генерировать новые монеты. И вы сами ответственны за это. Хотите больше монет, положите побольше сумму, будет рождаться больше количество монет. Хотите еще больше монет, расскажите, расскажите о криптовалюте призм. Подайте эту информацию, подарите эту информацию рядом живущему человеку, пускай он тоже станет эмитентом собственной криптовалюты. Это самое важное. Когда мы начинаем делиться информацией, мы ничего не продаем. Вы должны понять, что мы ничего не продаем. Мы даем возможность человеку взять деньги свои с правого кармана и переложить их в левый карман. Криптовалюта призм это не компания, криптовалюта призм это не какой-то проект, это ваш личный кошелек, это ваш личный банк, вы просто берете рубли или доллары, конвертируете их в другое выражение денежное, в криптовалюту призм и ваши деньги ваш кошелек начинает насыщаться, он начинает количество монет в вашем кошельке начинает расти. Если у вас будут лежать просто, вот, например, взяли, например, обычный свой кошелек и положили туда доллар, взяли, положили, вот уберите его на месяц под подушку, просто уберите, и потом откройте через месяц, достаньте, и приятно удивитесь, сколько будет у вас там долларов. Скажите мне, пожалуйста, сколько будет у вас там долларов? Есть такие, кто может посчитать? Если доллар положите в кошелек и убрать на месяц под подушку, сколько будет долларов? Да, один доллар и будет. Но если вы возьмете один доллар, конвертируете его в один призм, и, да, не более, один, не более, правильно, Антон, но если вы его возьмете и конвертируете в криптовалюту призм, и еще начнете об этом кому-то рассказывать, то ваш один доллар постепенно-постепенно начнет превратиться в два, Потом постепенно превратится в три доллара. Понимаете? Получается, что ваша монета, она начнет расти. Помимо того, что мы будем, получать, у нас мы зарабатываем сегодня на росте количество монет в нашем кошельке мы не должны забывать что мы все-таки работаем с криптовалютой и эта криптовалюта всегда имеет тенденцию в зависимости от спроса и предложения расти в стоимости и неизвестно сколько у вас через год будет э, лежать в, в кошельке призм если вы туда положите даже всего 1 доллар э, то есть это нужно э, понимать это нужно понимать так. <кл> значит Первую краткую информацию, то, что, чем мы занимаемся, я вам сейчас дала. Теперь переходим к тому, что мы будем с вами делать. Я вот смотрю сегодня на вебинаре 21 человек. Я думаю, что это те самые счастливчики, которые сегодня получают ту информацию, которая будет их стимулировать к обеспеченной жизни. Для того, чтобы развиваться, для того, чтобы двигаться, необходимо всего несколько условий. То есть нам нужна определенная цель. Мы все хотим жить как? Напишите, как вы хотите жить, какой жизнью. Напишите, какой жизнью мы хотим жить. Как мы хотим жить? Комфортно, счастливо. Независимо в достатке. Независимо в достатке. Мы все хотим жить обеспеченной жизнью, успешными быть. Правильно. Для этого мы должны поставить перед собой цель. Это наша цель. Жить успешной, обеспеченной, достойной жизнью. У нас с вами есть инструмент, который мы можем использовать. Для того, чтобы его использовать, нужно производить ежедневно, Простые действия. Каждый день одни и те же действия. Давайте мы с вами проговорим, что мы будем с вами делать. Каждый день в одиннадцать часов мы встречаемся на утренней линейке. Договорились, пишите. В одиннадцать часов встречаемся каждый день на утренней линейке. Договорились. Молодцы. Следующее, что нужно нам сделать, я так понимаю, что большинство людей, которые стоят на месте, они либо еще не приняли решение, что они занимаются криптовалютой призм, либо что-то внутреннее их там где-то что-то держит, они или стесняются, или не верят, или не знают информацию. То есть вот этот момент, этот, вы должны себе ответить на вопрос, почему вы не рассказываете о криптовалюте призм. Почему вы не рассказываете, пишите, вопрос себе на бумажку пишем, почему я не рассказываю о криптовалюте призм. Пишите себе на бумажку, отвечаете сегодня, думаете, почему вы не, не даете информацию о криптовалюте призм. Лично вы это делаем. Дальше. Для того, чтобы у нас было движение, нам нужно создать с вами массовый поток информации в социальных сетях социальные сети это наше с вами пространство люди сейчас сидят они готовы все люди сегодня не в россии по миру они готовы к тому чтобы им кто-то принес на блюдечке информацию о криптовалюте весь как это называется контент в телевидении все завалено информация о биткоине не про... Не пропустите этот момент, возьмите, принесите на блюдечки людям информацию о криптовалюте, причем о самой крутой криптовалюте, о криптовалюте, которая сегодня использует самые современные технологии, самые мощные у нас, самые большие мощности у нас, пропускная способность, минимальная стоимость транзакции, от нее преимущества, нет недостатков, нет. Поэтому мы с вами сегодня что делаем? Каждый, вот у кого есть какая-то социальная сеть, значит, каждый день 20, 20, всего 20, хотите 10, сделайте 10 новых друзей. Подписываемся утром, сделали рассылочку, постучались, просто не переписывайтесь с ними, ничего. Просто пригласили друзей или приняли друзей. 20 новых друзей. Следующее. Есть определенные, определенные промежутки времени, в которые люди просматривают социальные сети. Это утро. Утренние часы, это до того, как они поехали на работу, то есть они проснулись, завтракали, завтракают, да, и они лезут, вот, наверное, сами вы знаете, обязательно надо посмотреть, да, что там у нас происходит в социальных сетях. Утром, <клёж> с 6 до 8 часов утра, в это время, значит, либо в это время, либо в обеденный перерыв, в обеденный перерыв будем брать с 12 до, до 15 часов, вы этот промежуток времени записывайте, Давайте, записывайте. Значит, с утра с 6 до 8, потом с 12 до 15 и вечером после 20 часов. Вот в это время вы должны всего-навсего, что сделать, написать единственную фразу. Изучи возможность жить обеспеченной жизнью. И даете любое видео. Даете любое. Вы можете дать наш сайт прекрасный, да, который сделан у нас для того, чтобы человек. Но ваша задача сейчас ежедневно. Вот нас сколько сейчас человек? 21 человек. Вот если мы сейчас каждый, да. Пойдем в социальные сети, пригласим, пригласим по двадцать человек новых. Да, это новые люди, которые будут видеть информацию, ту, которую вы пишете на своей стене. Кому-то она понравится, кому-то не понравится. Не надо стучаться в личку. Не надо там, я не знаю, что делать. Объединяемся в группы. Вот. Значит, мы даем эту информацию. Дали эту информацию, и человек просто смотрит. Мы сейчас, наша задача, не просто чтобы каждый день подписывать. Наша задача за, заполнить контентом интернет, социальные сети. Каждый день. Я вам дала время, либо три раза в день либо два раза в день, либо один раз в день, мы должны на своей страничке давать эту информацию. Это первое. Второе. Если вы состоите в каких-то открытых группах, или вы состоите где-то там, где можно рекламировать проекты какие-то, вы туда заходите в это же время, которое мы с вами проговорили, и даете маленькую, короткую фразу. Изучи возможность жить обеспеченной жизнью. Все записали. Когда получается, Танечка, когда получается, ну, понимаете, это, вот, вот это называется, это называется, эм, как же это называется, я забыла опять, так, елки-палки простите меня скажу я сейчас возражение вот это называется возражение с возражениями мы тоже должны уметь работать да? сегодня у вас не получается когда у вас получается сделайте тогда когда у вас получится но делайте хоть что-то если вы должны понять если мы не будем с вами ничего делать я вам открою большую тайну если у вас есть самое заветное желание и вы просто лежите на диване и смотрите в потолок и плюете, ничего не делаете, ничего не делайте, ваше желание не исполнится. Это сто процентов. Если только вы загадали какое-то желание, чего-то захотели и подумали, что можно сделать для того, чтобы это получить. Я знаю, что многие живут, иногда люди хотят машины, иногда люди хотят новый холодильник, иногда хотят устроиться на новую работу, иногда, да, ну такое жилое, говорят, о, мне вообще невозможно устроиться на работу, никого нету, да, только сидел, подумал, а тут друг сидит и говорит, слушай, а ты куда хочешь пойти, а туда-то? А у меня там дядька знакомый какой-то есть, давай я поговорю, ну поговори, понимаете, хоть какое-то действие, хоть что-то нужно, сделать понимаете, для того чтобы получить результат без действия результата не будет поэтому на сегодня мы с вами заканчиваем я думаю настрой мы все получили ну-ка напишите мне пожалуйста настрой зарядились настроение как пишем не стесняемся здесь все свои чужих нет Зарядка получена? Да, молодцы. Все получается, да, настроение отличное, молодцы. Завтра в 11 часов, как штык, утренняя линейка, чтобы все были. Приводите новичков, будем делиться информацией, будем рассказывать, будем настраиваться на положительные результаты. Все двигаемся. Большое всем спасибо. Да, замечательно, молодцы. Молодцы. Двигаемся. До завтра.